Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на неделю с 28 декабря по 3 января. Ну вот и наступила 53 неделя 2020 года, 28 и 29 декабря растущая луна, 30 декабря полнолуние. Ссылку по этой теме найдете под этим видео. С 31 декабря 2020 по 3 января 2021 убывающая Луна. Это особенная неделя, заканчивая 2020 и начиная 2021 год. Других значительных событий не предвидится в этот период. Можно сказать спокойная неделя на фоне предыдущих астрологических событий декабря, да и вообще всего 2020 года. На этой неделе увеличивается активность в личных взаимоотношениях, притяжение между представителями противоположного пола заметно усилится. Это время позволит многим завести новые знакомства, трансформировать текущие взаимоотношения. В Новый год мы все должны войти обновленными. Это касается как внешности, так и внутреннего мира. Благодаря этому появятся широкие возможности для творческого самовыражения, развития, раскрытия собственных способностей. Не бойтесь порвать старые связи, которые препятствуют прогрессивному развитию и тянут вас вниз. Чем больше нового вы впускаете в свою жизнь, тем больше полезного вы получаете. 28 декабря, понедельник. Растущая Луна в Близнецах в напряженных аспектах с Венерой и Нептуном что дает несоответствие желаемого и действительного. Указывает на дисгармонию в отношениях с партнерами и в семейных делах. Активизация подсознательных процессов мешает отдаться деловой сфере и насущным проблемам. Возможно рассогласованность в действиях с партнерами по бизнесу, взаимное пренебрежение интересами. Все это может навредить общему делу. В этот день особенно необходимы компромисс и сотрудничество. Обидчивость и сверхчувствительность мешают в решении многих задач. Воздержитесь от существенных трат. Впоследствии они могут оказаться ненужными. Лучше отказаться от принятия алкогольных напитков, тем более если участвуете в новогодних мероприятиях. Это именно тот случай, когда говорят, отправляясь на новогодний корпоратив, помните, вам с этими людьми еще работать. Погоня за удовольствиями, пренебрежение обязанностями может привести к дополнительным проблемам. Люди склонны сплетничать, придумывать разные истории, приукрашать действительность. Может сложиться неприятная ситуация в отношениях с коллегами и партнерами, особенно с женщинами из-за недопонимания. Люди, связанные с шоу-бизнесом, торговлей предметами искусства, роскоши, могут не получить желаемой прибыли. Этот день желательно провести под девизом «Умеренности и предусмотрительности». 29 декабря вторник растущая луна в близнецах до 12 28 после чего переходит знак рака луна проходящая по этому знаку высвечивает эмоциональное начало подсознания наполняя его женскими энергиями обостряется интуиция желание опекать заботиться любить и помогать а также проводить время в семейном кругу общаться с родителями и пересматривать детские фотографии Луна в раке имеет статус управления, находится в родной стихии воды, обогащает жизнь яркими переживаниями, которые хочется разделить с любимыми. Романтический ужин при свечах, совместная поездка в значимое место, приятные сюрпризы позволят взаимоотношениям прийти на следующий уровень. Также многие люди становятся мнительными. Страхи, надежно спрятанные в глубине души, будоражит воображение, что мешает развиваться и двигаться вперед. Нельзя в этот день раскрывать сердце малознакомым людям, так как мошенники могут этим воспользоваться. Проблемы в этот день возникают из-за внезапных обид, ссор, недомолвок, благоприятные денежные вложения в ремонт и приобретение недвижимости, но не под действием внутреннего импульса. Необходимо подходить к любому процессу с холодной головой. Приет Луны без курса с 5 утра до 12.28. Поэтому первая половина дня не подходит для начала каких-либо дел, важных встреч, сделок и переговоров. Но зато это время подходит для завершения работы, проектов, а также бесперспективных личных и деловых взаимоотношений. 30 декабря. Среда. В 5.28 по киевскому времени произойдет полнолуние в Раке. Особенно сильно воздействует на эмоциональных людей, женщин, а также домашних животных. Дает богатую палитру эмоциональных состояний. Энергия полной луны в Раке, где она имеет статус управления, помогает воплотить наши проекты в жизнь. И этим можно воспользоваться. Правда, необходимо учитывать много нюансов. Думать, прежде чем что-то сказать. Луна в оппозиции с Меркурием в этот день, но в трине с Нептуном, поэтому любые противоречия можно решить. Благоприятный день для гармонизации семейных взаимоотношений, общение с родственниками, детьми, романтическим партнером. Создавайте мыслеформы, отпускайте желания, иначе они останутся бесплодными навязчивыми идеями. Вселенная будет способствовать тому, чтобы желания исполнялись. Главное, старайтесь правильно желать, то есть правильно формулировать свое желание, без отрыва от реальности. Венера в напряженном аспекте с Нептуном в этот день формирует несоответствие желаемого и действительного и требует разумного подхода к делам чтобы не упустить прекрасные возможности этого дня усиливается деятельность различных систем организма но и повышается чувствительность нервной системы люди остро воспринимают критику в свой адрес Полнолуние в Раке благоприятно для налаживания личных дел, отношений в семье, развития интуитивных способностей. Проще научиться понимать людей. День также благоприятен для развития ресторанного бизнеса и продажи продуктов питания. При этом велика опасность попадания под влияние сильных влиятельных людей. Так как в полнолуние... Многие более восприимчивы и внушаемы. Но нужно очень тщательно обдумывать ситуации, не торопить события. Если кто-то в вашем окружении капризничает и скандалит, он хочет внимания и тепла. Проявите сочувствие, и человек отблагодарит вас своей преданностью в будущем. 31 декабря, четверг, Бывающая Луна в Раке до 20.58, после чего переходит знак Льва. Опозиция с Плутоном дает склонность игнорировать эмоции и настроения других людей, в связи с чем возможны конфликты. Сегодня происходят перемены практически у каждого человека, трансформируются ситуации. Тем более это так символично, последний день 2020 года. Старайтесь не обсуждать финансовые вопросы, особенно связанные с распределением прибыли, долговыми обязательствами, алиментами и наследством. Иначе ссоры неизбежны. Этот транзит советует всем нам отказаться от устаревших, бесперспективных деловых отношений и тенденций. Сегодня можно сделать это без проблем в период Луны без курса с 15.44 до 20.58. У людей, имеющих эмоциональные проблемы, активизируются неблагоприятные подсознательные процессы. Поэтому лучше свести к минимуму употребление алкоголя. Ранимые люди рискуют нервной системой, ввязываясь в ссоры. Ведь сейчас размолвки и резкие слова воспринимаются гипертрофированно. Не стоит рвать отношения с любимым человеком из-за неосторожного слова. Но удержать ровный эмоциональный фон очень сложно. Поэтому как никогда каждому хочется заботы, внимания. Женщины должны сохранять бдительность при общении с незнакомствами. Стремление к психологическому давлению, пренебрежение интересами близких людей ведут к разрыву отношений. Но это удачный день для перемены места жительства или условий проживания. 1 января. Убывающая Луна во Льве. Оппозиция с Сатурном и Юпитером, квадратура с Ураном сделает этот день энергетически насыщенным. Эта пятница находится под влиянием Венеры, желаний, наслаждений, любви, комфорта. Но напряженные аспекты всячески блокируют эти возможности. Неудачи этого дня возникают из-за из лишнего оптимизма, финансовой расточительности, некоторых предубеждений и предрассудков, идеологического несогласия и опрометчивых обещаний. Пренебрежение своими обязанностями, злоупотребление едой и спиртными напитками может доставить дополнительные проблемы. Чаще чем обычно возникают конфликты с правоохранительными органами, официальными инстанциями. В этот день многие лишены правильного видения, перспектив и вероятность предпринять неправильные шаги значительно возрастает. Критика в суждениях, воспоминания о прошлых обидах и неприятностях ставит под удар дорогие вам отношения. Постарайтесь в этот день не раздражаться, не тревожиться по поводу состояния ваших дел и финансовых вопросов. Иначе еще больше запутаетесь. Это может привести к депрессии, повышению аппетита, желанию уйти от проблем с помощью алкоголя. Раздражительность, состояние беспокойства и тревоги значительно осложнят возможности решить деловые вопросы, либо какие-то ситуации, связанные с супругом, родителями, детьми. В любом случае требуется в этот день спокойствие, стремление сгладить, гармонизировать ситуацию и желание принимать точку зрения другого человека. Также эмоциональные всплески оказываются изнурительными для психики. Поэтому берегите себя, не стоит нервничать по пустякам. В этот день может осложниться ситуация тех людей, которые имеют проблемы с желудочными заболеваниями, болезнями печени. Лишь преодоление негативных психологических посылов поможет вам избежать неприятностей. 2 января, суббота, убывающая Луна во Льве находится под управлением Солнца, которое движется по козерогу люди начинают стремиться к вершинам, активно действовать для достижения заветных желаний. Луна в гармоничных аспектах с Венерой и Марсом, что создает благоприятные обстоятельства для решения личных вопросов, налаживания взаимоотношений с родными и близкими. Какие-то дела касаемо родителей, дома, вложения в недвижимость, работы на дому, могут приблизиться к успешному завершению. Появляется более оптимистичный взгляд на вещи. Помешать гармонии могут конфликтные ситуации из-за ревности и проявления собственнических наклонностей. Наилучшее время для серьезных разговоров с партнером, супругом, обдумывания планов на будущее, самоопределение и выработки стратегии для достижения своих жизненных целей. В партнерских, личных и деловых отношениях наступит ясность. Возможно, придется принимать серьезные решение касаемо дальнейшего развития этих взаимоотношений. Требуют прояснения вопросы предназначения в жизни, выбора цели, направления деятельности. День благоприятен для решения вопросов строительства, техники, сферы услуг, недвижимости. Обстоятельства складываются наилучшим образом для налаживания семейных связей. Выяснение отношений окажется конструктивным для брака и полезным для обеих сторон. День благоприятен для переезда, перемены места жительства. 3 января. Воскресенье. Убывающая луна в деве в гармоничном аспекте с ретро-ураном. Период Луны без курса ночью с нуля часов двух минут до трех часов 12 минут. После яркого новогоднего периода, насыщенного событиями, когда Луна двигалась по знаку льва, сегодня ночное светило вошло в знак Девы на два с половиной дня. Многие люди почувствуют опустошение, тяжесть обязательств, так как праздничные дни заменяются буднями. Пришло время подумать о работе. Бытовые проблемы требуют внимания, решение которых постепенно затягивает, вынуждая критично относиться к себе и к сотрудникам. И на этой почве могут возникать недоразумения, конфликты, но вряд ли дойдет до серьезных ссор. Настроение улучшит все новое и необычное. Эмоциональные привязанности могут повернуться в совершенно неожиданном направлении. Какими бы ни странными ни казались события этого дня, в целом перспективы складываются благоприятно. В то же время наступает момент кульминации в сфере взаимоотношений. Придется принимать решения. В этот день можно оказаться в благоприятной ситуации, ведущей к новым, необычным, но позитивным взаимоотношениям. Обстоятельства потребуют от вас применения или изучения новой техники, компьютерных систем или нестандартных методов, с помощью которых вы сумеете реализовать свои повседневные задачи. Старайтесь использовать возможности интернета, Регистрируйтесь в социальных сетях. Именно эти нюансы помогают чувствовать себя более уверенно. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Поздравляю вас всех наступающим Новым Годом. Желаю счастья, благополучия, здоровья, мира. Мы будем встречаться с вами все больше и больше. Я приготовила много интересных видео, которые постепенно будут выходить. И надеюсь на ваши комментарии, лайки. Буду признательна за репост поддержку на этом у меня все до новых встреч до свидания